Друзья, всем привет! Огромное спасибо за комментарии, и еще больше вам спасибо за то, что пишете комментарии на испанском языке. Меня они радуют, потому что у меня есть повод и желание сразу перевести, я перевожу и уже что-то запоминаю. То есть вы меня стимулируете к тому, чтобы я учила испанский язык. Испанский язык очень красивый. Мне очень хочется его быстрее выучить, я буду прилагать все усилия к этому. А знаете, есть вот языки, которые вот невозможно слышать даже. Вот, есть какое-то, знаете, напряжение, устаешь быстро от них. Вот к одним из этих языков я могу отнести немецкий язык. Он для меня очень сложен вот просто даже воспринимать на слух. Он для меня очень какой-то вот тяжелый, энергетически тяжелый почему-то. То испанский он просто льется вот как украинская мова, такая, знаете, файна украинская мова, и здесь то же самое. Звучание очень красивое, мне нравится. Поэтому я сижу, ваши комментарии перевожу, спасибо вам огромное за ваши подсказки, которые пишете такой длинный комментарий первым по-моему написал эрмоса костия огромнейшее спасибо вместе с вами буду изучать испанский сейчас на 10 часов у меня начинается занятие я иду беру с собой тетрадку ручку я уже на первом занятии была мне очень все понравилось единственное что как-то для меня странно, ведь проживающих с Украины очень много, а никто не хочет почему-то приходить учить взрослых. Детей ведут практически всех, а взрослые учить не хотят. И я вот на первое занятие пришла, была я. И было еще три мальчика темнокожих, которые как оказались проживают в городе Днепр. Я удивилась, они кажется приехали туда учиться в металлическую академию, ту, которую Сережа закончил. Проживают на улице Гагарина, это вообще совсем рядом, это там, где моя мама жила раньше. И мы с ними так разговорились хорошо, И они вынуждены были приехать в Испанию тоже вот от всей этой ситуации в Украине. Хорошо не знают английский, но не знает испанский. Учитель зовут Педро, он сам из Доминикан. И ну, он очень интересно все рассказывает. Единственное одно но, но я думаю, что это но не будет минусом. Это тот, скажем так, минус, который конвертируется легко в плюс. Он совершенно не разговаривает ни на каких других языках, кроме как вот испанского. Он не разговаривает украинскую мову, он не разговаривает по-русски. Он разговаривает только по-испански, но, наверное, тем лучше. Так быстрее запоминаться будет, и он говорит тоже не переживай и не старайся переводить каждое мое слово. Ты должна запоминать просто и привыкать к этой речи. Ну, в принципе, я ее и так здесь слышу везде, со всех источников, по радио, по телевизору. Так вот, на первом уроке нас было вот три парня с Днепра. Я, Сережа и еще две девочки. Все. Больше никто не пришел. Ну, может быть, с какой-то стороны это и лучше. Лучше это для нас, потому что это все легче, проще, когда меньше людей. Вот так вот. Поэтому вот продолжаем заниматься. Сейчас немножко постараюсь все поснимать. Покажу вам учителя. Покажу, как это происходит, в каком формате. no, oh. usted No, no, no, porque termina, termina en ir. termina en ir, es diferente. Esta termina a trabajar en Ага, ага, блин, У нас, у нас, у нас, у нас, Сегодня солнышко, нам подарили ракетки и мячики. Сережа пошел с ними играть, я немножко приберусь и тоже выйду, погода классная. Вчера начали набирать бассейн, я не знаю, как им там удалось, но бассейн уже набран за ночь. Видимо, такой напор воды, и что, интересная вода чистая, вот что в ванную набираешь, чистая вода, что в бассейн. Я потом ближе подойду, покажу, там его еще ремонтируют. Но в целом уже готовится к сезону. Смотрите, наконец-то мы сохли джинсы. Зара. Это, кстати, джинсы мне принесли. Они идеально на мне сидят. Тут такой низ, у них модненький. Так что буду в новый джинсик ходить. Смотрите, что я взяла для Яна сегодня. Прям почти по его росту. Ну, тут на 4-5, но он мальчик крупный, ему это вообще подойдет в самый раз джинсы они абсолютно новые а мальчика вот такая штучка так и вот такой пиджачок джинсовый посмотрите как это здорово смотрится круто прям комплект друзья давно хотела вам показать нашу стиральную машину смотрите Дома у нас был автомат, а здесь полуавтомат. Вот так это у нас все происходит. Замочили, порошок купили. Вот. Ну, вода сейчас грязная, а буду спускать воду и наберу на полоскание. Я вам покажу, какого она голубого цвета. Но если сравнивать с нашей водой, то это огромная-огромная разница. Я, кстати, знаете, что почувствовала, что кожа не нуждается ни в каком увлажнении. Она стала мягкой сама по себе вся кожа. Какие-то там лосьоны, бальзамы, там какие-то увлажняющие крема абсолютно не нужны даже рукам. Так что вот, да здравствует новая стиральная машинка. так у меня получится нет никакого осадка у нас все время такая то ржавчина внизу, у нас вообще ужасно вода здесь мягкая я не знаю что у них там за фильтры стоят но вода реально классная ребята смотрите как хорошо видно я дополаскиваю вещи смотрите какая она голубая Вода голубая, чистая, здесь нет порошка, который бы мог как-то оттенять, ничего нет, это не краска, это вот чистая вода, в которой получится уже чистые вещи. Мы поужинали и решили подойти к камину, у нас холодно, включили в беседке камин. Мне интересно, оно греет или да? Тепло, вот сверху идет тепло Ну что, чувствуешь тепло наверх идет? Давайте. А, вот, вот. Да чтоб греться. Вот. Вот надо. <свеч> <Огонь>! <свеч> Молодцы. <связан> ну, да. Красиво. да, ну он куда наверх тепло отдает? Да, вот вот угу. А тепло что так оно поднимается и раздает? А это на горячее. А? Это не трогает горячее. Тепло горячее? А вот звоните, если там по